Привет, я снова с вами. Я обещала вам рассказать, как не в, э, испугать парня. Ну, э, Могу вам сразу сказать, что я не уверена, что вам это пригодится, но все-таки. Первое. Э, э, никогда при нем не курите и не пейте, если ему это не нравится. Второе. Э, э, будьте с ним откровенны. Не надо долго скрывать свои, свои чувства к нему. Но, в конце концов, если э, у него есть девушка, то пока потерпите, пока они не расстанутся. Если они расстались, подождите недолгое время, потому что сразу же после расставания он не будет э, с, даже обращать на вас внимание. Второе. А, уже третье, простите. Э, не не заставляйте э, его ждать, если вдруг он что-то попросил сделать. Э, ну, к примеру, если, конечно, если это не в пошлом смысле, и вы, ну, как бы не хотите это исполнять, конечно, вы можете его либо послать, либо сказать, ну, подожди, давай там, ну, подинамить его, грубо говоря. Э, второе ой что ж мне это второе там в голове четвертое а, не надо себя вести как ну простите дурочка а, не надо рожать на всю валяться к примеру вот как раньше со мной было я просто я если меня размешить, я просто я валяюсь э, смеюсь и просто я не могу остановиться из-за этого я отпугивала парней а, пятое, ну не показывайте ему, насколько он вам дорог, и если вам вдруг из-за него плохо, да, вы этого не показывайте, просто ходите на веселье, пусть он знает, то что вам вам хорошо, что он просто рядом. А, шестое, ну не могу сказать то что это точно но все равно если он ваш очень хороший друг то скажите ему напрямую то что вы к нему чувствуете то что ну, он вам очень дорог просто подойдите к нему и расскажите поверьте ему это очень понравится ну я думаю все, но я сейчас на данный момент рассказывала про свой опыт. И следите, чтобы, если вдруг про вас кто-то плохо говорит, следите, чтобы до него это не дошло. Или потом будет очень плохо. Ну, спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ну, это обращение, видео, даже не знаю, как это сказать, э, ставьте палец вверх, если не понравилось ну, не ставьте. Если что, пишите в комментариях, что мне еще надо снять, и я решу, в конце концов, подумаю, что и как. Если что, предлагайте, что еще можно заснять, кроме советов, я выберу самое лучшее и засниму. Спасибо за просмотр, пока.